Добрый день, мои хорошие! Сегодня тема у нас интересная, тема подписи. Много вопросов в интернете ходит, многие пытаются анализировать подпись, что, безусловно, не является правильным. Я сама грешна. Сама тоже начинала в какой-то момент именно с подписи, потому что также где-то в интернете я вычитала о том, что именно подпись дает максимально глубокий анализ личности, ее максимально легко анализировать и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее, я скачала материалы, и я никак не могла понять, как же так. Если я интерпретирую все верно, если я вот этот признак выглядит так, я беру его характеристики а почему тогда получается так как получается и люди говорят нет это не про меня вот здесь вот ошибочка тут ошибочка и вот здесь тоже это не совсем про меня и наверное может быть если бы у меня все сразу получилось может быть так это все и осталось бы там где-то в прошлом но мне было непонятно а где конкретно я делаю ошибки в чем именно я делаю ошибки и я стала искать где найти обучение, где пройти обучение, тоже думаю, что для себя узнаю какие-то вещи. Просто был обычный интерес. А на самом деле затянула, и, как вы видите, я до сих пор И это какая-то такая магическая вещь, где каждый раз ты что-то приобретаешь новое. Несмотря на свой опыт, несмотря на свою практику, я продолжаю учиться, я открываю какие-то новые, очень интересные грани. Это безумно интересно, и все время поражаюсь, насколько все-таки глубоко и насколько интересно. Я очень рекомендую просмотреть вам кастомарафон все о подписи, полные секреты расшифровки и психологические интерпретации. Он у вас был бонусом. Перед началом обучения, разумеется, если учесть количество часов, которые в целом можно уделить подписи, очень сложно давать эту тему кратко. Итак, что такое подпись? Помним, что подпись ⁇ это неотъемлемый принципе, элемент почерка. Рассматривать ее отдельно от текста нельзя. То есть подпись, что то такое? Это примерно как первое впечатление от человека. ученые в принципе, благодаря экспериментам, они вывели, что для вывода бессознательно о человеке уходит всего 15 секунд 15. Процесс этот происходит совершенно бессознательно, совершенно невербально мы улавливаем какое-то общее впечатление, допустим, запах внешний вид, мимика, одежда, какой-то социальный стиль. Какие-то вот свои бессознательные выводы мы делаем от человека, и это происходит не запрограммировано. Внутри человек может оказаться действительно таким еще, каким он нам показался. И тогда мы не ошиблись, а может оказаться совершенно другим, чем при первом впечатлении. И после этого вы либо приятно удивитесь тому, какой перед вами человек, либо очень разочаровываетесь. Итак, подпись, помним, что это краткая биографии человека, то есть это некий рассказ, который он повествует в окружающий мир о себе. Очень важно помним о том, чтобы она была максимально идентична почерку, и тогда мы с вами можем говорить о том, что соотношение нашей внутренней и внешней гармонии личности оно находится в балансе. И именно в этом случае человек не надевает второе лицо, а проявляет себя максимально естественно своему привычному поведению. Даже если картина, например, общая, какая-то нечитабельная, деструктивная, с каким-нибудь, например, импульсивным движением письма, если подпись соответствует, то, в принципе, да, это может быть негативная картина почерк и подписи, но если подпись и почерк в едином стиле, то, соответственно, человек не пытается кем-то другим нам казаться. Помним об этом тоже обязательно. И я надеюсь, что вы себе будете тоже записывать, когда будете смотреть эту запись, Помним еще важную вещь, что чем проще подпись, тем лучше. То есть, чем меньше в ней украшений, каких-то других непродуктивных элементов, тем лучше. Например, вот здесь мы видим, что у многих знаменитых людей мы можем встретить подписи максимально идентичной почвы, без лишних каких-то украшений, без лишних усложнений, без рубрики и так далее. Не у всех, но у большинства мы можем, конечно же, встретить такие вещи. Разберем также сейчас с вами вариативность подписи. В данном случае в зависимости от развития личности и каких-либо других изменений. Мы понимаем с вами, что процесс процессе взросления, в процессе становления личности, с изменением внутреннего состояния, духовным ростом или наоборот, если происходит какая-то деградация человека, мы будем видеть изменения также и при письме если человек растет, если человек развивается в каком-либо направлении, развивается и его почерк, точно так же и подпись, они будут следовать за ним. То есть если мы меняемся внутренне, то наш почерк, наша картина письма, они следуют за нами. Эти изменения, они в принципе являются естественными. Также отражаются перемены в эмоциональной, в личной сфере. Например, женщина может выйти замуж, может изменить подпись. Мы можем действовать также и от обратного. То есть, меняя элементы почерка или подписи, это называется да, графотерапия, мы можем воздействовать на какие-либо свои личные качества и меняться вслед за ними внутренне, например, самооценку, верность. 100% кардинально мы измениться не сможем, однако позитивные изменения внести вполне возможно. В этом случае важно быть предельно аккуратными, чтобы не навредить, поэтому за такими изменениями, безусловно, другим людям лучше обращаться к специалисту, чтобы они читаются в интернете, какой-нибудь в электронном сервисе себе закажут, вот ВКонтакте была группа. Совершенно несуразные, двух-трехуровневые подписи. И вот начинают себе воять, рисовать и так далее. Здесь мы видим с вами подписи, которые нам наглядно показывают с течением времени. Силу личностных событий, то есть, да, подпись, так же как и почерк, подвержена изменениям, Это нормально, это естественно. Может быть и так, что очень сильных изменений не будет. Это значит, что либо человек остановился, и не развивается, либо у него нет желания продвигаться вперед, ему, в принципе, комфортно в данном состоянии. Посмотрите тоже на эту подпись. Здесь мы работаем над коррекцией подписи. Это старые варианты разных времен, времени, которые были эту девушке. На момент консультации 28 лет, То есть видите, да, как менялась, она воспроизводила на одном листе, вспоминая, как именно она расписывалась. Ну, далеко не все из них являются продуктивными, в частности. Этот 4. в частности, вот этот элемент рубрики. А в конечном итоге, чувствую, что ей некомфортно, взяла подпись отца. Вот здесь внизу уже тот вариант, с которым она пришла для коррекции подписи. Видно, да? Она не просто скопировала стиль своего отца, как обычно делают, когда, например, придумывают подпись. Очень многие. Очень многие. Конечно, с кого брать пример, там, либо какая-то понравившаяся подпись. Но достаточно часто выводят свою подпись по образцу родителей. То есть берут какие-то элементы, также как-то располагают буквы также какую-то связность сохраняют и так далее. Здесь же что произошло? Она взяла подпись отца целиком. Его инициалы, его манеру подписываться. То есть это целиком его подпись, здесь даже не ее инициалы. Видно, да? Происходит замещение и поглощение образом отца или вот этим мускулинным мужским поведением в социальной жизни. То есть она проявляет больше мужские качества, мужские склонности, свойственные мужчине, например, там сила воли, настойчивость, лидерство может быть. Однако ее самой в этой подписи нет. Вот, ее истинной личности в этих подписи нет. Здесь есть мускулинность, здесь есть ее отец, здесь есть да, мужское начало, но ее, как отображение ее самой в этой подписи нет. Отсюда и неврозы могут и различные психологические вот, проблемы. Так что она очень вовремя пришла, и действительно изменения на налицо. А самое интересное, что после этого у нее пошли дела, она маркетолог, занимается маркетингом для производителей одежды. Дела пошли в гору, то есть она уже стала позволять себе совершенно другие вещи. Более того, она вышла замуж, сейчас, насколько мне известно, родила ребенка, фамилию поменяла еще раз. Но я думаю, на этот раз она уже воспользовалась моими советами. И сделал себе продуктивный вариант подписи, уже не возвращаясь к собственному варианту. Разные варианты подписи у одного человека – это тоже вполне естественно, в принципе, нормально. То есть человек может иметь один более длинный, один более короткий, например, если он подписывает часто, резирует что-то, ну, он как бы адаптирует под себя два варианта подписи. Например, в верхнем варианте первая подпись – мы видим. И вторая на итальянском, молодой человек, который собирался переезжать в Италию. Дальше идет тоже короткий, более полный, совершенно читательный. В нижнем варианте да, также разные варианты подписи одного и того же человека. Тоже мужская уже рука. Обязательно в этих случаях уточняем, какой из вариантов является основным. И начинаем анализ с него. Далее лучше смотрим на остальные второстепенные образцы и учитываем особенности других вариантов подписи. Еще одна вещь есть ложные различия подписи, они возникают при повторном воспроизведении автографа. Подпись женщины 40 лет, правая рука. То есть, в принципе, это нормально, когда подписи имеют какие-то незначительные, незначительную вариативность элементов. То есть, нужно понимать, что человек это не робот, не компьютер. И он не может многократно воспроизводить полностью одинаковое движение, даже если письмо является очень однородным, или даже в крайней степени. Если мы посмотрим на этот образец, на эти образцы, то, в принципе, помимо единого стиля письма, они имеют одни и те же элементы. Именно две начальные буквы обведенные круговым движением, подпись вот, под одеялком да, в обратную сторону, нечитабельную крупную среднюю зону букв в форме петель, окончание в виде конечной петли с продолжением вправо. То есть все эти элементы, посмотрите, они у нас а, сохраняются, вот она, нечитабельная зона, Окончание подписи, в принципе, идентичное. Здесь немножко штрих за но если мы посмотрим по другим вариантам, в принципе, у нас идет идентичное. Особых различий здесь, принципиальных различий в данном случае мы с вами не увидим.